Сделала сметанный замес, взяла голубенький и полностью избавилась от белого светом да, неба. Да. Количество краски, которое ты должна заложить на пол, должно быть таким, чтобы когда ты мастихина захочешь это удавливать, вот так, было бы что удавить. То же самое Удавила лишнее вещество собрала. То есть смотри, что я делал. Как комбайн в поле, двигаюсь, собираю вещество и этим же сдавливанием убрал лишнее. Очень актуальная штука. Набрать умное количество вещества для такой вот псевдореалистической живописи. Ну, псевдореализм, потому что это уже это не академизм, это уже такая. Реализм в разных проявлениях. Количество вещества очень часто мы никак не можем понять, сколько набрать. Вот это в 80% случаев идеальное количество вещества для нашего псевдореализма. Пойдем. Глянцево удавливая вещество. Удавливая вещество заложить даль моря глянцев Можно сразу показать идею, сбрасывая с края мастихина. Но это действие, прежде чем попробовать там, ты сначала попробуешь здесь сбрасывать вещество с края мастихина. Согласны? Вот так потренировать эту идею. Возьмешь бирюзоненький, и заложишь там, где у нас ну, ровно посередине проходит волна, и в ней билюзит прозрачный. Тоже глянет укладки. Книзу потемнее, кверху посветлее. Глянет укладки. Заложишь, заложишь. А потом начнешь создавать идею вертикальности волны. Вот так поднимая вещество. Да? Появляется эффект вертикального. Здесь у нас пена. Под пену ты сначала красочку истребишь. Потом возьмешь разбел, ультрамарина и малыми количествами вещества будешь создавать идею падательного дымчатого пенного. Оно на переднем плане у тебя много светлого, и ты его ступенями, ступенями загонишь. То есть ступени будут давать эффект ухода. Ну и конечно же по макушечке, с небольшими развлекушечками. Ладно? Смотри. Как я поступаю, да? Я как бы кромки создаю. Кромки? Кромки ступеней. Но кое-где и вот так. Где продолжилось вот это? Чего не трогало то а, -а, -а. Все сходится. Хорошо. Ну и тенью. Угу. Ну технически очень хорошо. То есть здесь-то у нас тень. А под ней еще больше тень. Часто у женщин есть такое свойство. Ой, люблю все такое светленькое, чтобы было светленькое-светленькое. Э, это ж не поэтому ты сделал вот это светленькое. Значит, еще раз проведешься вот, угу. вот этой вот укладочкой угу. с синькой. А здесь у нас падает вода. Вторая вода. Вот это вот закругление волны. Вот так. Вот так. Ладно? Угу. За закруглением их светлость дальнего плана. Есть там такое, да? Угу. И по мере удаления. появляются вот это тоже ступенчатый характер дальних укладок причем на, на удачу кладил месим на удачу вот эта темнота немножко и отсюда настроена вырваться то есть вся эта щель Вместе с этим местом дается темнение. Вот это место даже перемалывается. Смотри, вот так вот перемалывая, навязать тепленький цвет и светлость. С падательным эффектом, вот эта кардиограмма которая создает подательный эффект. Ладно. Генивай. <свят> Здесь темность очень высокая. И от нее, смотри, как бы в плоскость, в лежачую плоскость уходит. Есть такое? Смотри. Вот здесь продолжается эта история. Продолжается. И отсечена задним светиком. Есть такое? Mm -hmm. Вот здесь волна пошла по такой траектории. Смотри, как сразу. Траектория сделала ее красивой. Правда ведь? Вот сейчас. Поправдела. Даже на видео поправдела. Даже на видео, да? Да. И синего цвета, тоже синего теневого цвета, пенные лохмотья, порванная пена, вот эти вот лохмоти заходят в эту плоскость, которая находится в тени. Ладно. Вот здесь для прозрачности. Смотри, натираю, натираю, натираю, сталкиваюсь, появляется эффект прозрачности. Правда? Вот этот красненький, синий, будет цвет облаков. Похож? Серенький. Закрасишь, закрасишь, аж сюда закрасишь и заслонишь. становишь вот этими горочками а здесь выстроишь глинику глинику там перемеришь кистью большой здесь выстроишь хорошо, mm -hmm. хорошо. Все-таки не стало, оно цвету. Mm -hmm. Да мучишь туда это? Mm -hmm. У что ты всю дорогу просто так простояла. Нет, я делала что-то, да? Нет. Эти вещи можно и по-сухому сделать, когда работа высохнет, mm -hmm. или, если техника позволяет, вот так мастихином, либо вот так кистью. Вот так. Хорошо? Угу. Mm -hmm. Тоже самое. Длиннее нахуй заходит за горизонт. Ну, длиннее ее надо делать. Да, можно, можно длиннее. И горочки тоже там.